как правильно распоряжаться деньгами в семье. Привет дорогие друзья, с вами на связи Александр Андреянов и в этом видео мы поговорим о взаимодействиях в семье, как же распоряжаться с деньгами, кто создает потоки, кто хранит, кто умножает и так далее, и так далее. Конечно, эта тема очень обширная, и за 2-3 минутки ее подробно э, разобрать вряд ли получится. Э, кстати, приходите на тренинг «Энергия денег», и там мы подробно об этом поговорим, но сейчас на, за эти 2-3 минутки мы с вами соприкоснемся, что же это такое. Ну, Начнем с того, что э, на нашу э, пару. Возьмем, пример, допустим, меня и Татьяну, у нас идет один финансовый поток. То есть, если не работаю я, то Татьяна эти деньги зарабатывает. Конечно, женщина всегда меньше зарабатывает, чем когда включается мужчина, но если включается мужчина и начинает зарабатывать, то происходит очень интересное взаимодействие. Во-первых, кто же должен распоряжаться деньгами? Да? Кто же должен брать на себя ответственность и как деньги в семье ходят? Вот представьте, допустим, я бы не работал, Татьяна работала, и к Татьяне приходят деньги. Вот как должна Татьяна поступить корректно? То есть не то, что должна, а как корректно Татьяна должна распорядиться этими, этими деньгами. Этот вопрос очень часто возникает у меня на коучинге, когда женщины зарабатывают больше. Что им делать, как, им распоряжаться, как распоряжаться деньгами? Ответ очень простой. То женщина должна отдать деньги мужу. То есть даже если муж ничего не зарабатывает, даже если он не умеет создавать потоки финансовые, женщина должна отдать все деньги мужу. Ну понятно, что мудрые женщины, конечно, все за ночку оставят, но смысл в том, что женщина не должна нести ответственность за, день, за деньги в семье. Запомните одну фразу, что ответственность женщину всегда убивает, а мужчину ответственность делает сильнее. Поэтому женщина мудрая берет и передает деньги мужчине. Она не должна понимать вообще, и она не должна знать куда и как вообще мужчина будет ими распоряжаться. То есть мужчина должен заплатить за дом, за квартиру, а обязательно женщина должна выписать ему списочек на продукты нужно, вот мне на платьишко нужно, на колечко, я хочу то, я хочу все. В общем, задача женщины – тратить деньги, но тратить под руководством мужчины. Если женщина не тратит деньги, и она хранит эти деньги у себя, и распоряжается, платит за дом, то, к сожалению, такая женщина будет убежать, убивать своего мужчину. Это некорректное поведение, но я не берусь судить никого – хотите, пользуйтесь и делайте так. Дальше, что происходит, если мужчина финансовый поток создает? Как он распоряжается? Но есть такая очень хорошая поговорка, что мужчина Вернее, женщина не должна знать, откуда берутся деньги, а мужчина не должен знать, куда эти деньги уходят. И мне очень нравится еще такое выражение, что когда женщина подходит к своему мужчине и говорит, слушай, у тебя столько негатива в виде финансов, да, я помогу тебе этот негатив куда-нибудь слить, да, использовать. И покупать себе бриллиантики, колечки там и так далее. То есть... Женщина, по сути, в семье, она тратит деньги, мужчина деньги создает. Давайте подумаем, как мужчина да, должен распоряжаться деньгами в семье. Ну, Во-первых, вся ответственность за дом, за квартиру, за машину, за все оплаты должна быть на мужчине. И у мужчины должна болеть голова, если в семье нет денег, а не у женщины. Женщине вообще должно быть все равно, есть э, в доме деньги или нет. Она идет в магазинчик и покупает те продукты, которые надо, несмотря на цену. Если женщина начинает подрезать и говорить, что я не могу себе это позволить, э, у нас нет денег и там брать самые дешевые продукты, то это движение вообще в пропасть. Все, это э, приведет рано или поздно к очень печальным последствием. Поэтому женщина должна хотеть, она должна тратить деньги, она должна мечтать, она должна трясти своего любимого мужчину и просить у нее денег, а у мужчины должна болеть голова, где эти деньги брать. Что нужно еще такого создать, чтобы ублажить вот эту бездонную, не хотел сказать, бочку, бездонное вот это вот пространство, куда деньги сливаются. Поэтому, друзья, если это женщины смотрят видео, ваша задача – мечтать расширяться и хотеть как можно больше. А задача мужчин – закрывать потребности жены, закрывать потребности Своей ну, близкой женщины и зарабатывать все больше и больше и больше, э, потому что мужчины сами по себе, нам же ничего не надо. Мы же сами по себе достаточные. И если с нами находится женщина, которая ничего не хочет, мужчина двигаться не будет. Поэтому женщина от вас зависит, э, есть в вашей семье деньги или нет. Ну, понятно, что есть мужчины, которые карьеристы, которые хотят зарабатывать, которые играют на очки, и они там с мужчинами соревнуются. Но мы берем в общем. Э, э, ну, в принципе, мне кажется, достаточно болтать по этому поводу. Мужчина, зарабатывайте деньги, берите на себя ответственность. А женщины, учитесь тратить на себя деньги и учитесь наслаждаться жизнью, потому что, как говорят женщины приходят на эту землю, им легко быть осознанными, им легко быть такими серьезными и такими крепкими, а мужчины приходят в этот мир такие слабенькие. И задача мужчины стать мужчиной, а задача женщины стать нежной, любящей, ласковой, такой вот легкой и научиться тратить деньги. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Вот так сегодня идет информация для вас. Я думаю, что для вас это видео было полезно. С вами был Александр Андреянов. Сверху ваш успех. Приходите и будем развиваться. Пока-пока.